Всем привет! Все задаются вопросом, что взять с собой в Англию на работу, на ферму. Так, рабочая спецодежда. Вот у меня одна из пар штанов. Мембранная. Это для лыжников. Там у меня копейки стоит в моем городе и простые летние штаны скажем такие, это с прошлой работы с моей основной где я работал берем кепку и шапку одну на выход другую для работы может и обе для работы берем полотенце комплекс постельного белья да, знаю, слышал, что могут выдать там постельное белье. Но кто вы знает, какое именно там будет белье. Новое это хорошо, да. Но если баушное, то извините меня. У каждого свои, конечно, принципы. Я лучше возьму свое. Вот. Нижнее белье, естественно. У каждого свои предпочтения по количеству. Там 2-3 пары, 7 пар спортивные штаны. Две пары, одна вот, и вторая на мне. Так, баф у меня вот такой из Флиса. Естественно, я порекомендовал бы баф взять трикотажный, длинный. Как ш... труба-шарф называется. Вот так. Баф-труба-шарф. Трикотаж, он длинный. Из него можно сделать балаклаву, как маску. Наш... Закрыть шею, к примеру, и пол лица. Я поставлю фото. Футболки. Ну, минимум две возьму. Третью не знаю. Еще посмотрим. Если багаж влезет туда... Вот. и у меня много из вещей, конечно же, так будет. Еще если будет место, то второе полотенце возьму. Почему второе? Потому что высыхает там влажность повышена, говорят. Естественно, дожди и тому подобное. Не разрешают в комнатах сушить вещи. На улице негде. Если даже есть, то или места не хватает, или таких, как я, буду... Идут очень много людей и пока одно высохнет, сохнет второе возможно можно им использоваться так дальше идем тут простая кофточка с горлом батник беру с капюшоном длинный естественно чтобы немного прикрывала скажем таз или попу берем с собой термобелье. Я его на себе сразу одену. Одену сразу, чтобы многие там вещи... Ну, не многие, а частично. Так. Тут подштаники запасные. Так, дальше. Очки. Спички, блокнот, тетрадь. У кого какие-то данные, к примеру, есть в телефоне, там по какой-то электронной почте или что-то еще, советую, чтобы переписать. Потому что кто бы знает, что там с телефоном будет. Потому что многие там, ну понятно, по своей личной причине покупают, хотя что обновить телефоны. Я рекомендовал бы переписать вот, надежный планшет из бумаги. И вы можете хранить где хотите. Естественно, с телефоном все может быть, можете потерять. Может поломаться. Приобрести можно, да. Так, дальше идем. Обувь. Две пары беру. Вот, одну из них 100% там оставлю. Вторую еще не знаю. Вот. Так, дальше Я беру все те вещи, которые Ну, большую часть Около 70% вещей Из которых я выкину Оставлю там Беру старые, баушные. Даже вплоть до у меня Постельного белья Беру баушное постельное белье Там футболки, вот к примеру Вот эту вот кофту, батник И может тоже Столько лет подстаники Вот эти запасные к примеру, там Кроссовки я уже назвал Так, дальше идем Лайфхак такой небольшой Тут Электросушилка для обуви К примеру, вот этой Или вот для Мы дальше пойдем, узнаем для чего еще Так У нас еще тут есть Наколенники И налокотники Я беру и то и другое Можно использовать На локотнике Так же само на на коленники Вот Хоть они и малы на локотнике Но они прекрасно подойдут Ничего страшного Зато спасут Резиновые сапоги Берем Высокие Не галоши вот такие вот, от, от, как от некоторых слышал, выс, с высоким высокой голенью, скажем так вот. Так. Тут у меня перчатки кожаные, баушные, да, все из этого я все оставлю там, силиконовые или резиновые, кухонные, вот такие тряпочные, прорезиненные и самые простые, тоненькие какие-то. вот С прошлой работы у меня какие-то там остались. Тоже немного прорезины, но тоненькие, самые простые. Вот такие у нас чулки, как называют, не знаю, на в народе. Вот, или как-то еще там, я уже не помню, как их там называли для резиновых сапог вкладыши или что-то еще там как там не знаю не помню уже так носки две пары шерстяных в одной спать буду естественно в другой рабо, в других работать носки так три пары толстые две тоненькие тапочки Тапочки беру, силиконовые. Вот, конечно, взял бы еще так вот такие еще. Но, естественно, не знаю, как с багажом. Потому что 20 килограмм. Есть еще, конечно, ручная кладья. Ручной кладе потом поговорим. Но пока ограничимся только вот этими тапочками. В душ ходить по каравану. Вот так вот, так что еще вам рассказать? Куртку да, берем вот рабочую куртку с капюшоном, с капюшоном мембранная. Так, простите да за такое вот. И вот подкладка есть еще. Подкладку можно носить отдельно, как ветровку. Немного я усовершенствовал. Тут было расшито. Вот, если видно. вот И я зашил, потому что засовываешь руку, засовывал руку и выходил снизу. И я зашил, сделал как дополнительный карман. Тут и так есть карман. Но я сделал, усовершенствовал немного под себя. Вот. Так, и... Что-то у нас книжки. Берут книжки, потому что будет время, когда почитать. Во время обсервации, к примеру. Или в выходные дни, когда будет время. Аптечка. Конечно же, важный пункт. Э. Насчет аптечки будет отдельное видео. Так, э. будет... Вторая часть видео насчет кухонных принадлежностей. Там пару лайфхаков будет. Рыльно-мыльное. Из еды что взять с собой. И еще там пару нюансов. Так что ждите вторую часть. И насчет аптечки будет тоже отдельное видео. Все. Не, забудь, не забудьте подписаться. Смотрите еще.